Ну, началось опять. Это прелюдия только, ты знаешь, как только вы научитесь анализировать документы, вы будете трахать всю эту которая скопилась там вдоль и поперек. То есть он имитирует судейскую деятельность. А нам зачем процессуальные анонисты высокооплачиваемые, они нам нужны. Лично мне нет. Помогите ему! Он там утонул в бумажках. Бурлудский. Фрося Бурлакова, блин. С головушкой еще в порядке. С такими судьями, как Бурлудский. Надо расставаться. И чем быстрее мы расстанемся, тем лучше. Он себе налог бы поставил эту печать. Он не уважает себя, свою работу. Действует в обход закона. Создает препятствия для обжалования его действий. Мы все равно с этим Бурлудским будем разбираться. А он гадит сидит. А он что, у нас особый, что ли? Он ест. И его семья кушает за нас счет. Он присвоил себе полномочия законодательного органа. На ходу придумывает, лишь бы отмазаться. Это тебе демонстрация. Вся помойка, вся грязь исходит вот от таких, как буруцкий Вы спрашиваете, почему мы в говне плаваем? Так вот из-за Бурмутского. Этот товарищ, я не знаю, он нам не товарищ вообще-то, а закон вытирать свои ноги грязные. Он еще раз подтвердил это. Перед нами не судьи, перед нами решалы. Вот, смотрите, дело номер, где? Наименование суда и состав суда. Где? Значит, знает, что выносит неправосудное решение. А где это все? Вот они как играют с вами, ребятки. Перед вами высококлассные мошенники. Они искажают и исключают информацию. Смотрите, как производится подмена нормы права. Он возомнил себя еще и законодателем. Так что перед нами такое-то? Демонстрация презрения к нормам права. Перед нами не судья. Может быть, подана частная жалоба. А он тебе что пишет? Определение обжалования не подлежит. Давайте все вместе посмотрим. По теме ничего не говорят. Бери документ, не трепли языком. Берешь, вот где документ. Отлично. Давай вот с документами начнем. Вот это где? А вот это у тебя где? И все, и посыпалось у них, все. С документа надо начинать действовать. С документа, а не со своего представления о том, как должно быть все. Тогда все становится на свои места сразу. Так, в суд загнал это на ознакомление с материалами дела. Ну, пока они молчат, каждый день сейчас будут досылать... Думаю. Каждый день по три раза. Угу. Каждый день по три раза. Значит, не отвечают это, давай подключай а, вышестоящий суд. Какой у вас там? ханты, ханты ну, Окружной. У -у -у. Давайте скажите, у этого у, значит, способностей не хватает. Освободите его от части обязанностей. Пусть он на вас перегрузит. Прямо так и пиши. Пусть он на вас перегрузит части обязанностей. Помогите ему. Он там утонул в бумажках. Бурлутский. Фрося Бурлакова, блин. Добро. Всё, отправлю. Блин. А там тоже вот, и, я официально буду урок сейчас, наверное, проведу по исполнительному производству. Тоже д**к на д**ке. Исполнительный лист про одно говорит, а они в своем в постановлении. Другое пишут. С головушкой еще в порядке. Тоже д**к на сидит, д**ку погоняет. Вот... Уважаемые участники площадки, нужно научиться анализировать документы. Как только вы научитесь анализировать документы, вы будете трахать всю эту п, которая скопилась там. Вдоль и поперек. Потому что что не документ, то это. В тюрке, коми. Ладно, есть вопрос еще он там. Тоже там не судья, дук. А вот они все, все ходят, щеки надувают. Бурудские, вот это вся. Там скопилось и следует он там письменные доказательства. Посмотри, пожалуйста, этот почту я тебе там выслал. Я, я посмотрел, я видел. Ага, три штуки таких пришло. То есть вот такую а такую бумагу я получаю впервые. То есть они впервые решили мое сообщение о совершенном преступлении это принять как именно сообщение преступления, а не просто обращение. А, значит, здесь сейчас значит, здесь надо следующим образом поступать. Не забываем, что Уголовно-процессуальные козы позволяет нам э, самостоятельно собирать и истребовать доказательства. Получать их, эти доказательства, представлять. Поэтому э, я так думаю, что с этой ситуацией, которая сложилась у тебя, связанной с отключением электричества, э, нужно продолжить разбирательство. Причем независимо от того, будет возбуждено уголовное дело или не будет это уголовное дело возбуждено, будут совершенно определенные процессуальные действия, на которые ты в дальнейшем можешь, будешь, у тебя появится возможность опираться в своих, в своих разбирательствах в судах. Поэтому сейчас наша с тобой задача научиться подавать грамотные процессуальные документы в полицию, для того, чтобы они установили те или иные обстоятельства, связанные с действиями неустановленных лиц. Угу. Что делать надо? А, что, а, писать, писать заявление, писать, а, значит, доказательств. Но в данном случае у тебя есть, скажем так, предположение, кто это был, что это были за лица, но у тебя нет документов подтверждающих значит, законность и обоснованность их действий. Поэтому ты вправе указываешь, что предположительно будет такие-то, такие-то лица. Ну давай мы с тобой, Анатолий, вот у меня сейчас чуть-чуть посвободнее стало, мы с тобой этим вопросом более, более так подробно займемся. Почему? Потому что я, насколько понимаю, эта ситуация касается многих граждан в стране. И мы будем людям рассказывать, как надо действовать. Mm -hmm. Будем готовить документы, будем показывать, что происходило и какие следуют, потребуют документы у, значит, у тех, кто прибегает сюда, полномочия потребуем. Пусть документально все подтверждает. Mm -hmm. Мы с тобой, здесь смотри, Антон, здесь все просто. В настоящее время должностные лица управляющие компании самоуправно наделили себя полномочиями после того, как они себя самоуправно наделили полномочиями, они стали полномочия раздавать направо и налево. Но изначально то их действия порочны. У них отсутствует полномочия оказывать услуги и выполнять работы. А значит, кому бы то ни было отсутствует полномочия наделять такими полномочиями. Право-то у них такого нет. Mm -hmm. вот. Поэтому, еще раз, Антон, вот сейчас мы на твоем, на фактическом материале будем людям в стране показывать, каким образом следует грамотно поступать в ситуации, когда при, прибегают какие-то начинают отключать электричество, начинают ставить заглушки на канализацию и совершать прочие противоправные, а даже в некоторых случаях откровенно преступные действия. Тогда, может, с людьми поговоришь, а потом это со мной займешься. Ну, конечно, я, я же не буду сейчас на тебя тратить время. Зачем ты мне нужен Ну, началось опять. Как началось, еще ничего не начиналось. Это прелюдия только, ты знаешь. Ветерок начинается с маленького гумария, а потом уже буря. Так что давай потихонечку будем раздувать огонь. Что какой-то вопрос поставил? Суд заявления, в котором указывается, что пришел к выбору, многочисленных креляется требующих войск. Так в решении указано, что на имя, при этом решение отсутствует сведения лица, открывшего этот лицевой счет на имя, а также обоснование и дате открытия. Вопрос, который, который поставлен перед судом, где его разрешение, где нашел? Где ты? Какой ты поставил вопрос? Отправить этот? Подожди, нет, здесь вот вот определение перед тобой. Видишь определение? Угу. Вот я тебе задаю вопрос, какой ты вопрос поставил перед судом для его разрешения? Нет. Вот он тебе, э, он, сос, э, он указал на то, что ты ссылаешься. А, он даже вопросы не, не, не рассмотрел. Совершенно верно. Он указал. Он указал вопрос, который ты поставил в заявление о, разреши, о разъяснении решения суда. Он его не указал, он указал обстоятельства. Теперь давай будем разбираться по существу. В решении указано, что коммунальных, и, значит, отсутствуют сведения лице, открывшим это лицевой в расчетные месяца, а также об основаниях и дате открытия. Он должен был проверить эту информацию и, и либо ее признать достоверной, либо опровергнуть. А в данном случае он что сделал? Он это он этот, этот вопрос-то и не значит, не проверил, он не указал, действительно ли это так, или это не так. Я а так... какой, какой смысл-то тогда в, в осуществлении а, судебной этой деятельности? Он должен был дать оценку-то твоим, а, твоим доводам и либо согласиться с ними, либо опровергнуть их, а их здесь нет. Ну, а где требования-то твои? Вот я тебе сейчас же личный, этот гражданский процессуальный кодекс открываю. В определении, что должно быть найдено? Читаем. Заявленное требование. Видишь? Угу. А где оно? Отсутствует. Ну, оно отсутствует. Требование разъяснить, правильно? Угу. А где оно? А для чего так делать? Я тебе, Антон, сейчас рассказываю. Вот, когда проверяешь по нормам процессуального права, ты находишь все. Все находишь. Сразу же, вот я тебе сказал требование, а раз требования нет, значит, он, собственно говоря, изначально не намеревался давать тебе разъяснение. Он считает, что его решение изначально все правильно. Так вот, с такими судьями, как Бургутский... Надо расставаться. И чем быстрее мы расстанемся, тем лучше. Как это сделать? В ККС? Вот, видишь, четвертое. Вопрос. Заявленное требование. Вопрос, о котором выносится определение. А какой, какой должен быть вопрос? Со соответствуют ли доводы заявителя действительности? Разрешен этот вопрос? Нет, Нет не разрешен. Далее мы смотрим. Ну, я тут просмотрел, ну тут уже просто идет, просто уже идет, а, просто идет очередная дуль, потому что по-другому я, я другую оценку дать не могу, Антон. Mm -hmm. К сожалению. Определение обжалований не подлежит. Давай смотрим. 203.1. Мы с тобой законники. Частную На определение думать. суда может быть подана частная жалоба. 203.1, он на нее ссылается, правильно? Mm -hmm. Вот она, видишь? Определение обжалования не подлежит. Определение не подписано, значит, на подпись по-дурацки. Он себе на мог бы поставил эту печать. Тогда было бы точно. Он не уважает себя, свою работу, расставить печать на подпись. Таким образом, он искажает эту печать. Фактически тебе дает право, он не подписано. Этот документ получен с нарушением закона, не имеет юридической силы и должен быть независимо от того, он имеет он увидеть, он должен быть отменен, решение его. А как отменить, если он все наши частные жалобы оставляет без движения? В напрямую отправить? А? Мы напрямую отправим. Частная жалоба. Мы направляем ее. Напрямую в связи с тем, что господин Бурлунский, действуя в обход закона, создал, создал препятствие препятствия для обжалования его действий. Потому мы напрям... а обращаемся к а, значит, вышестоящий суд напрямую. Если вышестоящий суд не примет действия, мы тогда будем писать в кассационную инстанцию, мы дойдем до Верховного суда. Мы все равно с этим Бурлунским будем разбираться. Чего молчишь? Да я представить представить, сколько жизни он загубил. А он гадит, сидит. В то же время непонимание остановил. При чем тут непонимание? Мы говорим о непонимании, мы говорим не о непонимании, мы говорим об отсутствии в этом документе. Неясно, а не дам не ясно, а не непонимание, а неясности. Это разные вещи. Мы как раз прекрасно понимаем все, нам не ясно, а он пусть разъяснит, он же принимал решение. Почему-то, когда я принимаю решение, я все обосновываю. А он что, у нас особый, что ли? Я это делаю бесплатно, а он, извини за хорошую плату, умник нашелся. Еще умничает мне этот колхозник мне. У стороны ответчика каких-либо неясностей в содержании решения суда не возникло. А мы ставили перед судом вопрос о том, возникли ли какие-либо неясности в содержании решения суда у ответчика или не ставили? Нет, конечно, не ставили. Это он уже фонарит. Тогда да... зачем ты сюда это пишешь? Прикрываю. Первое. Второе. Подожди минутку. Здесь по существу... С чего ты взял, что мы выражаем несогласие с судом формулировками мотивировочной части решения? Где это написано? Мы говорим о неясности, мы не говорим о несогласии. Это он сейчас говорит о том, что мы не несогласие. Мы не выражаем несогласие. Это первое. Второе. А он что? Он ставит под сомнение наше право не соглашаться с действием любых должностных лиц органов государственной власти, так мы вправе ему напомнить, что это мы его содержим на свои налоги, а не он нас. Это мы его содержим на свои налоги. Он ест, и его семья кушает за наш счет. Достаточно хорошую зарплату получает. Мы его спрашивали, есть основания для принудительного исполнения решения, или не имеется. Мы ему требовали представить, значит, доказательство наличия этого в исполнении решения, что мы должны, где написано, что мы должны представить доказательства наличия затруднений. Норму, право, пусть назовет. Вот сейчас по этому поводу надо, может, где ты увидел, что я должен тебе представить наличие затруднений в исполнении решения суда? С чего он взял? На ходу придумывает? Лишь бы отмазаться. Смотри, что пишет. Вот теперь внимательно смотри, Антон, угу. за руками. В соответствии со статьей 202, в случае неясности решения суда, суд, принявший его по заявлению лиц, участвующих в деле, лицо, в деле вправе разъяснить решение суда, не изменяя его содержание. Разъяснение решения допускается, если оно не приведено в исполнение. Оно приведено в исполнение? А при чем тут исполнение? Еще раз, оно приведено в исполнение или нет? Ну, вступило в законную силу. Ой, это еще не вступило, подлежит обжалованию. Еще раз, оно приведено в исполнение или нет решения? Я не понимаю, что это за фраза приведено в исполнение. Как-то mm -hmm. так. Ну исполнено это решение. Да нет, не исполнено. Ты правильно говоришь, оно еще даже силу усилия. Еще раз. Разъяснение допускается. И дальше, условия. Оно не приведено в исполнение. Оно Но, приведено то, в исполнение. Нет, Доказательств нет. нет, что оно приведено Нет, в не, не, не приведено. Истек срок, в течение которого решение суда может быть принудительно исполнено. Истек или нет? Нет, тоже нет. То есть два условия. А он же самое главное определение не показывает э, по апелляции. Мы же ему вторую дополнительную апелляцию отправили. Подожди, минутку, давай ты далеко уходишь. Давай вот с этим вопросом. Да. Антон, не уходи, пожалуйста. Ну, я я, я вышел, понял, пока... я, подожди, я понял, к чему ты клонишь. Он не указывает обстоятельства, которые подтверждают данный факт. Пропускает. Подожди, есть... мы со стать... Подожди, ты зачем ты додумываешь до меня? Что ты понял? Ничего ты не понял. Я тебе говорю, вот он вышел, статья 202... Это требование закона. А ниже, таким образом, его вывод по этой статье, ну, которые подлежат принудительному исполнению, это где написано? В более полном и ясном изложении тех частей судебного акта, которые подлежат принудительному исполнению. Где это написано? Еще раз. Антон, мы с тобой смотрим норму права, он ее приводит, и он тебе демонстрирует, как он ее переворачивает так, как ему выгодно. Mm -hmm. Не как в норме. Где в норме на написано, что а, значит, разъяснение производится в тех частях судебного акта, которые подлежат принудительному исполнению? Где? Он тебе эту норму-то указал. То есть он сейчас что делал? Знаешь, он что сделал? Он присвоил себе полномочия законодательного органа. Угу. Он свое мнение свое мнение по этому вопросу высказывает как законодатель. Вывернул наизнанку, как ему выгодно. Это тебе демонстрация того, как фактически осуществляется правосудие господином Бурлутским. Если ты думаешь, что он решение принимал по-другому, вот он точно так же решение принимает. Он все переворачивает. А если по-настоящему, это называется он гадит. Он гадит. Для меня ясно. Если твои доводы, да, они имеют место, где находятся, там-то, там-то находятся. Ты же говоришь о чем? Лицевой счет. А он это, значит, обстоятельство это, так он тогда должен был сказать, извини, на его, на не на возложены обязанности, смотри, доказательства, смотрим 67-ю статью, и прочитаем вместе часть 5 статьи 67. Достаточно хорошо. Это в его обязанности все исследовать и указать результаты. Вот он что. При оценке, да? При оценке. Суд обязан убедиться в том, что такой документ исходит от органа, уполномоченного представлять данный вид доказательств. Мы спрашиваем, кто его открыл, и на основании чего открыл. Мы же этот вопрос с тобой задаем. Угу. Он должен бы сказать, кто открыл этот счет, и на основании чего он открыл. Он же уполномочен открывать, Кем он уполномочен. Он может быть уполномочен только тобой. Если он этого не знает, да кому надо... Подавать заявление, либо идти учиться, доучиваться. А дурку творять не надо. Подписанное лицом, имеющим право скреплять документ по подписью. Каким документом открыть счет лицевой? Каким? Кем подписан? Не указано. Все. Он фактически подтвердил, он тебе фактически подтвердил, что в данной части решение его. Нельзя признать законным и обоснованным, а его доводы вот этого определения как раз и подтверждает твои доводы, что перед нами господин Буровицкий, который не способен осуществлять правосудие надлежащим образом, и вместо объективного изложения обстоятельств он представляет надуманную версию. Вот. По-моему, все ясно. Так или не так? Uh -huh. Сейчас надо... Где это он увидел? В какой части? Примерно, да, таким образом, только тех частей. Умник нашелся. Дело на основании чего, пусть объясняет, почему он решил, что он вправе, вправе интерпретировать эти нормы права, так как, ему, так как ему в голову смешется. Умник нашелся. А вот это... Антон, вот чем надо заниматься, вот что нужно исследовать, потому что вся помойка, вся грязь исходит вот от таких, как Гуруцкий. Сейчас выражают несогласие дословно по существу. То есть дословно укажут, в какой части я указываю несогласие. Я тебе указал на имя для оплаты, есть счет. В нем отсутствует сегодня. что это несогласие, Наоборот, мы как раз подтверждаем, что в ее решении нет, отсутствует сведения лица, открывшим этот лицевой счет на места, а также об основаниях и дате открытия. В чем не согласие? В том, что у тебя объективно это, что у него отсутствует в эти.. Он Кто нам с ним? Согласие, не согласие, он что, дружок что ли? Согласие, несогласие. Умник решил, думаешь, что если я выразил свое несогласие, это значит, унижает меня, что ли? Это он обязан был. Либо согласиться с нашими доводами, либо не согласиться. Давай смотрим 198 статью ГПК. Мы с тобой законники, правильно я понимаю? Давай смотрим. Часть четвертая, Специально для таких при***ков, как Бурницкий и 196, 198. Вот мотивированная часть решения суда. Фактически иные обстоятельства, установленные судом. Ну и где? Так есть или нет в его решении, <свист> Я не вижу. Ну? А он что тогда здесь? Он занимается процессуальным ман***ванием, Антон. <свист> Вы спрашиваете, почему мы в говне плаваем? По уже, извини, скоро по уши будем плавать в говне. Так вот из-за Бургутского. Норма, это процессуально, легко, ведь вот Дело установлено, ты говоришь, что этого нет Он должен был либо признать, либо опровергнуть, правильно? Mm -hmm. Принял или отклонил, приведенную в обоснование своих требований Доводы лиц, участвующих в деле Он должен был либо признать их, либо отклонить Почему а он этого не сделал? Что, я, может быть, неправильно рассуждаю? Да правильно все. но ну, надо как-то действовать Вот и будем сейчас демонстрировать надо подавать и людям рассказывать. Рассказывать надо. Как у нас осуществляет правосудие господин Бурмутский? Обратите внимание, этот товарищ, я не знаю, он нам не товарищ вообще-то. Им это свое отчество, почему скрывает? И номер дела не указан. И номер дела не указан. А? А почему он скрывает номер дела, присвоенный судом первой инстанции, а? А что он у нас, господин? Господин Бурмутский вправе действовать в обход закона, что ли? Вытирать они. А закон вытирать свои ноги грязные? Такие правила. Если судья вытирает закон о своей булке, то мы вправе вытереть закон о его булке. В чем молчишь? Хочу действовать. Ну, давай будем действовать. Сейчас? Направим. Правильно, я подготовлю, давай буду готовить на имя, э, значит, краевого суда. Или что там у вас? Хантаматический суд. Округ. Угу. Окружной суд. Угу. Окружной суд. Давай туда будем обращаться. В связи с, тем, в связи с действиями а, явно указывающая на его заинтересованность гадить, гадить заявителю. Он еще раз подтвердил это. Вот ты спрашиваешь, почему он вынес решение я тебе, сразу сказал, что он вынесет против тебя. Он вынес его против тебя. Несогласие. Поставил под сомнение несогласие твое. Я вправе не соглашаться, с президентом я вправе не соглашаться. Мне насрать, кто переведет. Потому что я здесь главный. И ты главный. И ты этих людей содержишь на свои налоги. Если задают вопросы, а как ты можешь платить налоги? Я плачу налоги при покупке товаров работы услуг я так и говорю да если кому-то не нравится так закон вскроен. я путем покупки товаров работы услуг оплачиваю налоги НДС. давайте тогда мы отказываемся от вам платить налоги то что вам извините предприниматели не платят так разбирайтесь с ними я тут тут причем правильно Да, ндс налог на добавочную стоимость в каждый товар включен ну ну чё делаем пишем конечно ну все. Еще три уведомления пришло с МВД Хмау, что зарегистрированы мои сообщения о совершенном преступлении и три куспа. Ну отлично, отлично. Все складываю в папочки, по полиции там свои папочки делают. Потом по делам будем это все копии, там верлочки раскидывать. Это и, под, подскажи тогда видео, которое... Ну, я собрал много материалов по поводу вот этого заявления о надлежащем исполнении обязательств. То есть мы ему две штуки отправляли, я хочу осветить весь этот путь. Смотрите, я к нему ходил в живую, требовал договор, они мне какую-то херню выкатили. Я направлял по почте, они первое приняли, а второе не захотели получать. Потом еще э, вживую. Здесь, здесь подожди, Антон, а? А, минутку, минутку. Вот здесь, в твоих действиях, нужно акценты чуть-чуть вместить. Акценты должны быть какие, что вообще-то закон на управляющую организацию возлагает обязанность установить правоотношения с каждым собственником путем заключения договора управления на них mm. и доказать, Факт того, что они являются надлежащим кредитором, на них лежит эта обязанность. На управляющих организациях. Они на тебе, не на гражданах, которые здесь. Вы же не убегаете, вы же не прячетесь они. Это они сейчас прячутся. Uh -huh. поэтому, поэтому акцент нужно давать. Вот там-то, там-то. Более того, мало того, что они ко мне не обращаются, да? Я к ним обратился... Другой бы сказал, правильно, Антон Николаевич, приходите, руководитель-то. Ты же с руководителем только обязан вправе, вернее, вести переговоры только с руководителем, с тем лицом, которое вправе действовать без доверенности. Ты только с этим лицом вправе взаимодействовать. Больше ни с кем. А тут почему-то какие-то юрисконсульты, какие-то хер, узнают, кто там, откуда, чего там, появился. Это неправильно в корне. Вы являетесь равноправными участниками сделки. Физическое лицо Булгаков Антон Николаевич и юридическое лицо УКДС, ВЖР. В лице кого? Директора. Как его там зовут? Русин. Вот, ну, Русин, имя, отчество. Алексей Александрович. Он представляет юридическое лицо так вот, вы равноправные участники сделки. Он в своем присутствии подписывает документы, ты в его присутствии подписываешь документы. Документы, которые устанавливают правоотношения. Если потом ты поймаешь Русина на совершении действий в обход закона, на мошенничестве, ты ему сможешь предъявить. А сейчас-то у тебя нет документов на руках. А он скрывается что как раз и указывает на недобросовестный характер действий Русина. Я правильно понимаю или нет? Я также понимаю. понимаю. Ну, ты ведь не бегаешь, не убегаешь. Надо давать документы. Я проверю документы, проверю чистоту этих документов, потому что на, тебе возло... на тебя возлагается обязанность проверить чистоту сделки. Ты же обязан Руководствуется чем? Решением общего собрания, правильно? Uh -huh. Ты ведь не обязан руководство решением Русина? Законе-то ведь этого нет. Uh -huh. но Так вот, где решение это общее собрание, А его сейчас нет. То, что они представляют, это не решение общего собрания. Это документ, на котором написано, что протокол общего собрания. Но.. Лица, которые принимали решение, указанное в этом протоколе, своего отражения, сведения об этих лицах своего отражения в этом документе не нашли, их нет там, а на решение собрания распространяется правила, установленные законом к доверенности. Я даже больше скажу, там, если требование к доверенности, дата должна быть написана буквами, словами а не цифрами. А если дата написана цифрами, то такой документ получен с нарушением закона, не имеет юридической силы и не может быть положен в основу решения суда. Слышишь меня? Нет. Да. Попал там. Система, в которой э, перед нами не судьи, перед нами решалы. Антон. Привет. Открываю. См э, привет. Смотрим. Вчера сидел пахахатывал. Мы с тобой смотрели, да? Над чем конкретно ты бахахатывал? Над определением Бурлузского? Ну, да, там, что дурь, так дурь. просто, Антон, знаешь, я поражаюсь со всей стороны. Вот если бы это было где-то в отношении одного человека, а когда в отношении всех, это уже становится просто... Вот, смотрите, уважаемые участники площадки, определение, опять же, вот определение... Подали заявление о разъяснении решения суда. И вот определение по вопросу, который мы поставили перед судом. Опять же смотрим. Дата есть? Есть. Дело, номер где? Номер дела кто-то видит здесь? Вот я сейчас покрупнее сделаю. Вот это все определение. Где номер дела, присвоенный судом первой инстанции? Давайте. Вот открываем 225 статью. Мы же ничего не придумаем. Что должно быть в определении? Это реквизиты обязательно. Реквизиты, перечисленные в законе, они должны быть, находиться обязательно значит, в любом документе. В определении суда должно быть указано. Номер дела, присвоенный судом первой инстанции. Ну и где он? Где он? Нету. Все. Раз нету номера дела, значит до документ... Значит, доказательства получены с нарушением закона, часть 2 статьи 55, не имеет юридической силы. Далее, читаем. Это закон. Реквизиты обязательно для данного вида доказательств. Мы с вами вместе читаем. Я от ничего не придумаю. Что должно быть указано? Место вынесения определения. Да где место вынесения определения? Город Сургут? Город Сургут, что ли? Это у них прокатывается, никто вопрос не задает. Где место-то? А в городе ты... Сургуте. А с чего ты взял, что это город? А, ну, может быть, не город, а может быть, ГЭД какой-то, я не знаю. Не знаю. Далее. Судья Бурлутский или суд в составе судьи, судьи Бурлутского, единолично вынесшего решения? Написано же, судья. Угу. Так судья, а должен-то суд. Смотри, смотрим, вот же. Наименование. Наименование суда вынесшего определение, состав суда где? Наименование суда и состав суда где? Должно быть Сургутский городской суд Хантемансийского автономного округа игры в составе судьи Сургутского городского суда Хантимансийского автономного округа Игры Бургутского ЕИВ. Да кто рассматривал-то? А? ИВ какой-то. ИВ то же самое. Почему скрывает имя, отчество-то? Значит, есть основания скрывать имя, отчество. Значит, знает, что выносит неправосудное решение. Я правильно понимаю? Только такой вывод можно сделать. А больше какой вывод? Другой вывод. Давайте дальше смотрим. Куда? Куда побежал? Подожди, куда побежал? Секретарь судебного заседания. Помощник судьи. Ну, секретарь судебного тоже отсутствует. Ну, я просто говорю, потому что бывает, если бы было написано единолично, тогда единолично. Угу. Но в любом случае должен быть секретарь или помощник судьи. Почему? Потому что отдельное процессуальное действие, вынесение определения, это отдельное процессуальное действие. Тоже их выгораживает, получается? Да. Дальше. Лица, участвующие в деле. Ну, ладно. Заявленное требование. А где заявленное требование? Давайте смотрим. Какое заявление требование? За, пода, рассмотрев заявление о разъяснении решения суда. А где требования-то? Требование-то где? М? Отсутствует. Нет, требования Булгакова Антона Николаевича. Так его нету. Далее он пишет описательная часть. Булгаков А.Н. обратился в суд с заявлением, в котором указывает, что пришел к выданному числению ясностей в решении, требующих его разъяснения. Так, в решении указано, что на имя истца для оплаты коммунальных услуг открыт лицевой счет. Далее номер идет. При этом в решении отсутствует среднее лице, открывший этот лицевой счет на имя ИСА, а также обоснованиях основаниях и дате открытия. Ну, заявление о разъяснении решения суда. А вопрос-то какой? Поставил заявление, вопрос-то или не поставил? Булгаков А.Н. Давайте смотрим. Давайте. Вопрос, о котором выносится определение. Так если вы выно... вопрос, так должен быть вопрос, то Булгакова сформирован. Вопрос, он должен быть найти отражение в принятом, вынесенном определении. Булгаков поставил вопрос. Я за него скажу, какой поставил вопрос. Представить среднее лицо, открывшим лицевой счет на имя, об основаниях и дайте открытие какое лицо открыло этот лицевой счет, на каких основаниях и когда. Вот такой вопрос был поставлен перед судом. И этот вопрос должен был найти отражение. Но ведь этот ***-то, бурудский то видимо, действует-то в обход закона. Он же думает, что вопросы-то суду не задают. Я правильно понимаю, Антон? Да, он произносил такую фразу. Ну? Он Топ не понимает, что, значит, вопрос о котором... Вот ему определение. Так вопросы то суду не задают. Правильно. Так вопрос задан суду, они а не судье. Вопрос-то задан суду, они а не судье. В порядке статьи 166. Давайте смотрим. Мы же ссылаемся на эту статью. Ссылаемся. Давайте 166 статью. Я же ничего не придумываю. Ходатайство, заявление лиц участвующих в деле по вопросам, связанным с разбирательством дела Мы поставили вопрос, связанный с разбирательством дела Я правильно понимаю, Антон Конечно Это же его, его решение В его, его решение отсутствует И мы ставим вопрос, связанный с разбирательством дела Если это обстоятельство не имеет значения Тогда зачем ты его включил в свое решение А если ты его включил в свое решение Тогда ты должен указать лицо, которое открыло этот счет, его полномочия на открытие счета, основания открытия счета и дату его открытия. Я правильно понимаю или нет? А здесь что у нас? Mm -hmm. Обоснованиях основаниях и дате. Ну хорошо. Которому указал дальше. Проверив обоснованность доводов заявления, изучив материалы дела, суть приходит к следующему. И вот идет перечисление. Давайте мы пока на норму права не будем смотреть. Он удостоверился в подлинности этих доводов. Он же обоснованность доводов. А как проверяет обоснованность? Что в решении указано о том, что на имя АСА ИСА открыт счет. Так это действительно в решении есть или нет? Так в определении должно быть указано. Он же проверил обоснованность довода из заявления. Он должен был согласиться, что действительно в решении имеется сведение о том, что на имя ИСА для оплаты коммунальных услуг открыт лицевой счет. А где это все? Так есть или нет? Доводы-то достоверны или недостоверны? М? Нет ничего. Нету ничего. Такое, получается, я не рассматривал. Пишет, что проверил обоснованность. А сведения о том, являются ли эти доводы достоверными, не указал. Вот же видите, обоснованность довод, изучив какие-то материалы дела. На что он должен был, какие материалы дела? Он должен был, как минимум, изучить решение. Не материалы дела, а решение. Ты же ссылался это на конкретный документ, на решение, правильно? Uh -huh. А он изучал какие-то материалы дела. То есть ты ему говоришь, так ты посмотри в решение-то. Ты сначала с одним определись, а потом за другое берись. Вот я вам, ребятки, сейчас что показываю? Как вот эта, которая сегодня скопилась в органах судебной власти, занимается процессуальным аналитованием. Судья обязан был, если он пишет обоснованность, судья находит доводы заявления о том, что на имя истца, что в решении указано на об открытии на лицевого счета, находят обоснованными. доводы заявители о том, что в нем решение отсутствия сведения о лице, открывшем лицевой счет, на имеется от обоснования, отсутствия, об отсутствии тоже являются обоснованными. Где? Вот они как играют с вами, ребятки. Перед вами высококлассные мошенники. Мошенники действуют как? Они искажают и исключают информацию из своих документов. Вот они как с вами играют. Вот сейчас исключил информацию, да? Какую информацию? Он обоснованность, но он не признал, что тогда действительно так есть. Он ничего не сделал. То есть он имитирует судейскую деятельность. А нам зачем процессуальные анонисты высокооплачиваемые? Они нам нужны? Я думаю, что вопрос такой. Лично мне нет. Но давайте почитаем дальше, что творит это. п***. Он приводит статью 202. И, в случае, не... и... Норму приносит. в случае неясности решения суд, принявший его по заявлению лиц участвующих в деле, вправе принять решение суда, разъяснить решение суда, не изменяя его содержание. Разрешение суда допускается, если оно не приведено в исполнение, не истек срок, в течение которого решение суда может быть принудительно исполнено. Так и делает вывод, смотрите, а вот сейчас вывод. У него с головушкой не все в порядке. Норма говорит про одно, а он сейчас пишет про другое. Разъяснение решения суда производится в случае неясности. С этим согласны. Противоречивости и нечеткости решения суда. Где противоречивость? Где нечеткость? В случае неясности решения суда по заявлению лиц, участвующих в деле, из чего следует. Кому не ясно-то? Лицу, участвующему в деле. Про противоречивость нет? Добавил. Нечеткость? Тоже добавил. И заключается в более полном и ясном изложении, обратите внимание, тех частей судебного акта, ладно, которые подлежат принудительному исполнению. А где эта норма? Тех частей судебного акта, которые подлежат принудительному исполнению. Где в 202 статье? про это. Кто-то видит? Лично я не вижу. Смотрите, как производится подмена нормы права, интерпретации. У него с головушкой не все в порядке у Бурлутского. Он возомнил себя еще не только судьей, он возомил себя еще и законодателем, да? Угу. Толмачом. Фамилия Толмач. Только он забыл, что толковать нормы права может только то лицо, которое издало эти нормы права. Да, в данном случае Государственная Дума, она издала эту норму, вот она ему вправе толковать ее, так как она считает нужным. А суд применяет, либо не применяет нормы права. Причем, при, при, если не применяет или не применяет, должен обосновать это. Но это же явные признаки 286-й, превышение должностных полномочий. Совершенно верно. Тут еще и завед... вынесение заведований правосудного определения. Это же тоже э, судебный акт. 305-е. Да, ну, вот. Оснований для принудительного исполнения суда не имеется. Доказательств наличия затруднений в исполнении решения заявителя не представлено. А где написано, что ты должен представить? Наличие затруднений в исполнении решения нормы то не, на... не накладывают Тебе вопрос, тебе не ясно решение и конкретный вопрос. А он тебе что делает? А он имитирует деятельность. Беда вся в том, не только в том, что они имитируют эту деятельность, а они еще, извини, гадят тебе. Ну, давайте, смотрите. Читаем последнее. Определение обжалований подлежит. Да? И ссылаться, смотрите, на какую статью? 203.1 ГПК РФ. Ну, давайте вместе пересмотрим. 203, может быть, я как-то по-другому читаю. Давайте все вместе посмотрим. Вот участники площадки. На определение суда, порядок рассмотрения вопросов, разъяснение решения суда, правильно? Да. Рассмотрение, порядок, разъяснение решения суда, там, прочее, да? На определение суда может быть подано частная жалоба. А он тебе что пишет? Определение обжалования не подлежит. Ну не надо. Под определением подписи нет, копия верна. Смотрите, он стыдливо поставил печать на подпись. Для чего это делается, печать на подпись? Печать на подпись ставится для того, чтобы невозможно было определить лицо, и, которое поставило эту подпись. В данном случае это определение подписало. Более того, выносит определение одно, одно лицо, а подписывает другое. Здесь ИВ Бурлуцкий, а в шапке в самом начале Бурлуцкий и В, наоборот. Ну, тут это тут мало критично, Антон. Если это уже придираться, почему? Потому что есть такое понятие от перемены мест слагаемых, скажем так, имени. Это же слагаемые имени. Ну, как бы результат не меняется. Фамилия, имя, отчество, имя, отчество, фамилия. Не меняется. То есть лицо... В любом случае, кроме фамилии, имя, отчества, еще должны быть другие реквизиты, которые идентифицируют личность. Пока таких реквизитов нет. Ну и с... вот вам, смотрите. Копия верна. Если это копия, то где находится подлинник? Должен быть указан. А место нахождения подлинника не указано. Так что перед нами такое-то, ребятки? А перед нами демонстрация презрения к нормам права. И это презрение демонстрируют те люди, которые обязаны подчиняться только закону и Конституции Российской Федерации. Перед нами не судья, и перед нами не судейское сообщество, ребятки. Вот такое, к такому выводу приходишь, когда читаешь документы. Так, Антон, значит, по... Пап... Этому заявлению давай готовим. А, готовим частную жалобу. Жало частную жалобу. Направляем сразу в окружной суд. Uh -huh. вот. По этому вопросу. Предлагаю Бурвудского нагрузить еще заявлениями о разъяснении. Определение. Разъяснить, почему он действует в обход закона кто ему позволил, какая норма права ему позволяет действовать в обход закона. Мне, например, не ясно. Надо будет ставить вопросы, и отдавать заявление о разъяснении решения суда. Тем более, это, насколько я понимаю, перекликается с тем вопросом, который Юрий сегодня поднял у нас на площадке. Слушай, а что делать с это, с дополнением к апелляциям? Я же до сих пор определение не получил. Отправляет он в Ханты, не, не отправляет или опять оставил без движения? Я же не знаю до сих пор. Так звонить. А я звоню, они говорят, а у нас нет ничего, никакой информации. Бурлузский ничего не сказал по этому поводу. Значит, надо через ГАЗ правосудия направлять документы, требую, а, требую установить нахождение этих документов. Ну, я на ознакомление с материалами дела отправил, то есть, первое, повторное... Не-не-не, ты давай не путай. Одно не, дело, подожди, не, подожди, подожди. Я, я, Другое я, я... дело, что у тебя вопрос, а они сейчас делают что, они тянут? тянут типа ты заявление, ты апелляционную жалобу вовремя не подал, вот получив фашист гранату, заявление, значит решение вступило в законную силу. Вот он для чего это делает.